Домашнее упражнение для похудения живота. Валик для похудения. Здравствуйте! Я вас приветствую на канале Здоровое питание для похудения. Это домашнее упражнение для похудения живота разработали японские специалисты около 10 лет назад. Оно позволяет вернуть скелет в естественное положение и изменить очертание тела, сделав талию тоньше, а спину ровнее. Итак, домашнее упражнение для похудения живота делается так: скатывая. Тугой валик для похудения из полотенца длиной не менее 40 сантиметров и толщиной 7-10 см. Перевязываем валик для похудения крепкой ниткой, чтобы не размотался. Садимся на достаточно твердую горизонтальную поверхность. Мягкая кровать не подойдет. Лучше лежать на кушетке, массажном столе или просто на туристическом корике на полу. Кладем свернутый валик. Аккуратно опускаемся на спину, придерживая валик для похудения руками так, чтобы он оказался поперек тела под поясницей ровно под пупком. Это важно. Ноги кладем на ширину плеч и косолапа сводим стопы вместе. Так, чтобы большие пальцы касались друг друга, а пятки были на расстоянии 20-25 сантиметров. Заводим вытянутые прямые руки за голову, поворачиваем их ладонями вниз и соединяем между собой мизинцами. Поза достаточно неудобная, если вам сложно распрямить руки полностью, не страшно, пусть лежат как получается. Главное следить, чтобы соприкасались большие пальцы ног и мизинцы рук. Лежим в таком положении 5 минут. Если вам слишком сложно это домашнее упражнение для похудения живота выдержать 5 минут, начинайте с минуты 2, каждый день увеличивая время отдыха на валике. Важно делать это домашнее упражнение для похудения живота каждый день, причем ограничений никаких нет можно делать утром днем или вечером кому когда удобнее выходить из упражнения необходимо медленно и по схеме сначала руки медленно возвращаем из-за головы и кладем вдоль тела затем положение лежа сгибаем ноги в коленях и в такой позе Переворачиваемся на правый бок и ни на какой другой. Вынимаем из-под спины валик, снова ложимся на спину. Делаем вдох-выдох и медленно поворачиваемся снова на правый бок, после чего медленно встаем. Ни в коем случае не делать резких движений. Результаты станут заметны окружающим примерно через месяц, при условии, если вы будете придерживаться правильного питания. У меня на канале есть ролики на эту тему. Так что смотрите. Если вам понравился ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы получать новые ролики первыми. Комментируйте и спрашивайте. На этом все. Всего доброго и худейте на здоровье.